Ирина Рожко, здравствуйте. Когда на день рождения зажигают свечи и на торте загадывает желание, но получается, сгорает и не исполняется. Почему? Ведь в тот момент, когда собрались гости, в тот момент, когда у человека хорошее настроение, в тот момент, когда он радостен, когда квинтэссенция кульминация сублимированные чувства радости множество подарков любимые люди которые ему желают что-то и тут приносят торт и говорят загадай желание то в этот момент появляются вот эти чувства это невероятные чувства радости благодарности которые одновременно смешиваются и эти чувства и позволяют человеку в дальнейшем исполнить его заветную мечту а свечи это уже фетиш это не так имеет значение можно и не свечи сделать можно там в торт лечь лицом и тогда все равно желание исполнится потому что все будут смеяться и так далее я всегда на протяжении своих ступеней говорю слова, что друзья мои, следите за своей психической энергией, которая возникает, когда мы радуемся и когда мы испытываем состояние радости. И в тот момент, когда у меня появляются какие-то нереальные чувства радости, счастья, там, с детьми или еще с чем-то, я не упускаю возможность в этот момент загадать какое-нибудь желание. и оно очень быстро исполняется просто я стараюсь делать так чтобы не загадывать глобально и много желайте по чуть-чуть не надо много и сразу это очень важно кстати